Друзья! Всем латку! Привет! Я на рабочем месте нахожусь в Английском государственном университете. На конференции игры, графы, модели, самой крутой очной конференции, которая вообще, наверное, в этом году, в вас где его произошла. Все еще там от Хаида приходят в себя. А мы уже очно собираемся вот, со всей России и даже за ее пределами. Вот. Если вы хотите присоединиться к конференции, то есть ссылка, по которой можно смотреть, как мы тут занимаемся. Вот. То есть для тех, кто далеко от нас, тоже есть такая возможность присоединиться. Вот. Внизу в описании будет. Так. Следующая новость состоит в том, что у нас появилась студия. Да, студия была у нас вместе с Егором, там вот на Теперь Студия будет в Исмайлова. Егор отъехал, к сожалению, моему великому. Вот. Так что теперь я сам буду пытаться как-то не обессудьте на качество там, звука и так далее. Некоторое время не надо даже внимания обращать, это все будет очень плохое, пока мне не придут и не настроят его. Уже появился его спасибо ему, зовут Григорий, который готов настроить. Но, тем не менее, в любом случае, имейте в виду, что теперь в основном буду заниматься этим я. А, вот Значит, по поводу этой студии У меня есть обращение К тем моим подписчикам У кого в наше сложное время Есть какие-то лишние деньги Студия стоит Довольно много, в месяц В общем, желательно, конечно, нам Довести наш бустик До 50 тысяч в месяц Это прям такая вот цель да? вот Если у нас бустик будет доведен До 50 тысяч в месяц Я буду жить и работать спокойно ну и вы все тоже будете получать, соответственно, весь материал. Э на канале все будет публиковаться, все будет происходить. Патрион ушел из России, поэтому я приглашаю всех именно на бусти. Вот здесь в описании ссылка, куда надо подписаться. огромное спасибо за любые ежемесячные. У нас есть абсолютная победительница Галия Шипреддинова. Так вот, я приглашаю Ганию на канал приехать и рассказать, например, про любимые регулярные задачи или вообще про то, как, вот, а, как она шла к этому высочайшему достижению 42, 42. А, я не знаю, где она сейчас учится, где она сейчас находится. Кто знает, пожалуйста, передайте мои приглашения. Галия приглашаю на канал, можно даже показать этот видео. Так, следующее. Школково приглашает. Школково, где я работаю советником, руководителя проекта, Максима Коваля, делает сразу два подарка. Во-первых, дает учителям доступ ко всем материалам, цены по ссылке, вот здесь вот, что надо сделать. То есть вы доказываете, что вы учитель, после чего получаете бесплатный доступ ко всему, что они делают. Там еще телеграм-чат для учителей есть, в общем, много чего интересного. Подключайтесь. Это тоже часть нашего движения, да? движение учителей России, родная школа. Ну, не знаю, согласится ли Макс, что он часть движения родная школа, но в любом случае, вот я приглашаю всех сюда. По крайней мере, информацию, которую я для учителей буду давать, я думаю, Макс будет тоже для тех, кто у него подписан, распространять. Так, кроме того, Школково прямо сейчас, вот сейчас мы опубликуем эти новости. Я постараюсь это сделать как можно скорее. Как только интернет позволит, они окажутся на канале. И сегодня, 12 октября, надеюсь, что это произойдет сейчас, сегодня, 12 октября, в 4 часа дня начинается серия вебинаров, первые вебинары серии подготовка к Олимпиадам, прокачка э, значит, к Олимпиадам от Димы Белова, тоже из Школы. Распространяйте всем интенсив, этот бесплатный, вот здесь вот в интернете указано, как присоединиться. извините, в описании к новостям. Так, Москва, звонят колоколам. Итак, после полутора месяцев непрерывной поездки по городам России, следующую неделю я проведу в Москве. И не просто так, а очень плодотворно, а именно... 17 октября Москва, МЭИ, Московский энергетический институт. Начало в 17... Так, поправка, в 17.30, или а 17.15. Начало в 17.30, теория игр вокруг нас. Обязательная регистрация до 14 октября, по ссылке в описании. 18 октября, МИФИ, топология для самых маленьких, про правильные многограмметы. Здесь начало 18.00. А регистрация до 13 октября, потому что в МИФИ какой-то суперсложный проходной режим. Соответственно, в МИФИ регистрируйтесь до 13 октября, в МИИ до 14. -го. Лекция в МИИ 17, лекция в МИФИ 18. -го. И, наконец, 20 октября, Москва, Московский дом книги. Презентация нашей новой книги про механизм нашей с Мы будем вместе, и я, и Филатов там. продавать, а вы подписывать. Вот так вот. Так, это Москва. Да, новость от Сергея Полоскова. Затмение. Солнечное затмение. На 71% в городе Москва. Оно стоит с, с 25 октября. Начнется 12.25%. Середина в 13.39 полная фаза. Ну, в смысле, 71% фаза. И 14.41 закончится. Сергей советует всем закупиться сварочной маской, чтобы руки были свободны, и камеры обского из двух листов. Ну, в смысле, сделать ее. Я даже не знаю, что это такое, потому что я дебил в технике. Ну, и, э, в общем, я буду в Москве, между прочим, на этот день, так что смогу тоже понаблюдать. Следующая новость снова для учителей и для всех, кто не равнодушен к судьбе нашей родной школы. Мы проводим всероссийский опрос учителей я и мы собратья в родной школе, объявляем общеобразовательную мобилизацию. Все на заполнение наших анкет. Вся информация вот здесь, как это делать, э, нужно стать как бы, аудитором родной да, школы, э, зарегистрировавшись на сайте и запросить некоторое количество одноразовых ссылок для ведения опроса. В общем, все подробности вот здесь, пожалуйста, присоединяйтесь и проводите опросы в ваших школах. Каждый, кто имеет доступ хоть какой-то школе в России. Пожалуйста, попробуйте раздать учителям всей, значит, как можно большему количеству учителей этой школы, чтобы у нас была информация о том, что на самом деле происходит. Go сюда! Так. Еще раз напоминаю, что у нас в сентябре, да, у меня вышли все две книги. Здесь куча указаний, где их купить. Это вот Саша Кулатова книга и с Николаем Казимировым Введение на постоянную математику с редакцией от Михаила Бочкарева. Вот тут, вот, соответственно, вся информация об этих книгах. Так, марафон. Это просто я хвастаюсь. Я впервые в жизни пробежал полный марафон за 4.46.46. Тут описание в отчете чуть-чуть неприличный отчет, но очень веселый. Так, значит, про Майкоп сказал, про Москву сказал. Дальше будет у нас... Набережные члены 26 октября, 27 октября в Сарсу, Школа, Теренская школа-востоящая. 31 октября 1 ноября я в Санкт-Петербурге. Подробности будут в ВКонтакте. 8 ноября выступаю на семинаре Цены в Москве. 10 ноября выступаю в Анхангельске, три выступления. 14 ноября Тула, 17 ноября Полоцк, 21 4 ноября мы будем с семьей в Сириусе Кавказская смена, но там, понятно, внешне нельзя будет зайти. 30 ноября, 1, 2 декабря, экономикон Адыгейского государственного снова вот здесь. Это мое личное детище, я его организую. И в Читай городе Майкопа, 1 декабря будет презентация книги нашей. Кстати, в Питере она тоже будет 31 октября да, презентация книги. 8 декабря воронеж в то кластере, не помню где. В общем, 8 декабря Воронеж. 9 декабря вебинар Василия Мандрова на всю Россию будет выступать. 20-21 декабря Казань и Набережной Челны вновь. Пока, про каждое из этих событий ниже к делу будет информация в ВКонтакте. Следите за новостями, чтобы не пропустить. Ну и дальше последнее, что я хочу сказать, что вышла куча совершенно огненных интервью. Выступления в Госдуме, подкаст с Ординым, доктори народной школы, поступашки, моего исчерпывающее интервью вокруг тоже школьная тема, ролик на РБК, с Юрием Хованским, выжившим из тюрьмы, с Игорем Шнуренко, радиоспутник, аудиостатьи аудио -статьи. и наша замечательная учительница Татьяна Анатольевна Чемокова, которая выпустила «Светочку», дала интервью Миши Барканову, я тоже э, присутствовал. Вот, э, Смотрите все эти интервью, можете до Нового года все смотреть. Если кто-то все это пересмотрит. Посылки еще миллион. Всего уже просто даже не перечисляю. А пока маткульт-привет из города Майкл, республика Адыгея. Хе -хе.